Так, всех приветствую на своем канале это не реклама просто я люблю доширак и вот сегодня купил такой необычный доширак первый раз только вижу бульон на основе корейской традиционной пасты дэн чан чан рамен называется лапша быстрого приготовления так ну как обычно правило открыть, <Слышко> добавить открыть крышку добавить по вкус содержимое залить, залить кипятком и держать 3-4 минуты. Я обычно держу намного дольше. Ну, 10. Мне нравится, когда были разваренные. Плюс туда можно добавить вареное яйцо покрошить. Сосиску. Вот я люблю сосиски. Обычно сосиску тоже дам. Так, открываем ее. Вот так вот. Я обычно там, допустим, сосиску покрашу, все колбасы. Получается намного вкуснее. Сейчас не буду я сгореться. Сейчас посмотрим. Еще не знаю, чем это дело закончится. Высыпаем приправу, приправу, я всегда приправу целиком. Высыпаю, здесь, кстати, вот такие какие-то вот штучки, китайские. Вот. Мне кажется, шарик, он самый лучший. Опять же, я это не рекламирую, ничего деньги не платит. Вот, я посмотрю. Добавил я в свой доширак колбасы и петрушки. Жалко не было укроп Вот, ну еще я люблю добавлять то Получается такой полноценный суп. Вот, ну, посмотрим, что получится, так как вот этот можно было конечно без меня добавлять, в основном, ладно. Чан Рёмин я ем первый раз. Сейчас добавим сюда кипятку. вот до краев обычно накрою и минут через 10 можно будет приступить к обеду кстати пришел один раз бабушка ко мне в гости знаете что она приготовила она мне доширак заварила ну кажется ролл, там не помню по ну, примерно такой суп это я сделал на основе доширака на основе лапши быстрого приготовления. все заварилось, как раз больше 10 минут подтяжилась вот такая красота у нас появилась. Попробуем сейчас сначала бульон. Бульон у нас, да. А кстати, бульон вообще прикольный. Такой немножко остренький. Вот по бульону пятерка реально. Может еще побасайновато. Да, пожалуйста, Так, сейчас попробуем лапшу. Сейчас мы... Хочешь поровать Лапша? Честно говоря, не очень. Не то, что не очень, она какая-то безвкусная. Вот реально. Нет. Честно говоря, лапша мне не понравилась. По лапше двойку. На, попробуем. Ну как? Вкусно? Кажется мне. Ага, -а, вкусно понравилось. вырывают у меня. Вот так они напали на заширак на мой Я остался без обеда. Вот все буквально. Вот. Только я закончил съемку, они тут же набросились, отобрали у меня доширак. Ну и и Говорят, что он очень-очень вкусный. Во, во, во! Папа, я тебе Ну как? Папа плохого не посоветует. Это такой традиционный рецепт. Так, сейчас даю второму гаврику попробовать. На. И скажешь свое мнение. Да, вкусно или. ну Ну не пихни стол. Павел. Вот. На. Ну давай. А что, нельзя было съесть Да, а что я должен, так понимать? Ну как? Вкусно? Вот, кстати, всем, кроме меня, понравилось. А тебе что-нибудь понравилось? Мне бульон понравился, вот бульон реально крутой. Тут написано же на основе корейской традиционной пасты Дэн Чан. Вот. Ну, Можно еще? Всем удачи. Рамен. Если покупаете, попробуйте. Кстати, рекомендую. Вот такой вот такой чан. Чан рамен. Вот если нравится. Такой формат моих видео, то ставьте лайки, или не ставьте, ставьте дизлайки, ну лайки лучше, лайки, лайки лучше, чем дизлайки, да? Или что? Как вы думаете? Лайки лучше. я тоже так думаю. Или подписка лучше всего. Да, подписка еще лучше. И просмотр. Да.